Рики! Рики! Рики! Рики! Рики! Рики, реки, реки, Рики зайчик, Рики, ой, ты заблудился, бегом сюда, бегом, бегом, бегом к маме, к маме пришел, да, Рики пришел к маме, к маме пришел Рики, не вы все пришли, а мы реки снимаем, да, это Рики маленький. Да. Рики, солнце мое, розы не трогай, не трогай розы, цветочки тоже не трогай, не надо, Рики, не надо трогать цветочки, дай им пожить немножко. Да ты хоть секундочку, постой на месте. Куда ты такой самостоятельный пошел? Иди сюда, возвращайся. Рики. Ты еще маленький далеко бегать. Так, ты еще маленькие Рики. Боже мой, что ж ты ее за хвост так тянешь? Ей же больно. Рики. Боже, какой ты шкодливая. Рики. Остань от нее. Рики. Рики. Ребята, поломайте самшит.